Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Диана Билан и онлайн-школа английского языка ILS. Сегодня в своей историю успеха поделится с вами чемпион России и Европы по современным танцам. Человек, для которого танец – это пульс, это биение сердца, радость, грусть и зависть, который передается каждым мускулам его тела. Это стиль и ритм жизни танцора и хореографа Павла Болтенкова. ILS. Your bilingual feature. Привет, Паш. Привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Расскажи, пожалуйста, а в каких танцевальных направлениях ты вот прям любишь любишь танцевать? А, ну, мои танцевальные направления, где я люблю себя реализовывать, это хип-хоп, это хаос направление. Ну, скажем так, современное направление, стрит, уличный. А почему? Почему не бальные? Я вообще изначально сам народник, да, и народные танцы мне привила мама, она сама хореограф И получается насытился я до 18 лет, но я с 10 параллельно еще танцевал, тогда на тот момент был рэп с элементами брейк -данса, и понял, что это мне близко, поэтому современные именно уличные направления мне близки, и на данный момент я как сам двигаюсь в этом направлении танцевальным, так и стараюсь давать своим ученикам. Здорово. А с кем уже посчастливилось поработать из наших звезд эстрады, например, а... на каких площадках? что больше всего запомнилось, скажем так. Я знаю, что ты много с многими звездами работал, и для тебя это совершенно не новое, но вот самая такая, может быть, запоминающаяся площадка. Да, из тех площадок, которых я работал, больше всего мне запомнилось, это Олимпийский. Это нереальная площадка, масштабная, где собирается более 7 тысяч человек. Я думаю, что эту площадку, в принципе, многие знают. И...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 А как вот, что это за ощущение, вот, как перед выходом, да, ты стоишь за кулисами олимпийского? Перед выходом, вот я объясню, это примерно то же самое, как э, на экзамен. Ты вроде как все знаешь, да, от, на экзамене отличник. Ты вроде как все знаешь, стоишь перед ведерой, но все равно ты, у тебя ладошки подтеют. Это получается, что, ну, как волнение есть, хотя у тебя там немного-то номеров, ты уверен в хореографии, ты уверен в своей команде, в которой ты работаешь, уверен в артисте, но все равно мандраж есть, потому что понимаешь, какая на тебе ответственность, и... Когда выходишь на сцену, то, конечно, тебя это все накрывает. Сразу начинаются ноги как ватные, и такое ощущение, что я сейчас все забуду. Нет, нет, соберись, Паша, соберись. Но непередаваемые ощущения, да, еще подобная одна площадка, это был, как раз таки сейчас вспомнилось, мне Кремль. В Кремле мы работали а, с артисткой, которая, в принципе, сейчас продолжает работать на протяжении уже нескольких лет. Это Наталья Гулькина, экс группы «Мираж». Если бы тебе сказали, Паш, вот там, 20 лет назад, 15 лет назад, давай будем с тобой заниматься, не знаю, математикой, и ты будешь потом экономистом, что на это скажет Паша Болотенкова? Проходил я математику, и я по образованию сам по себе экономист. Тут нечему удивляться. Ну, не задалось, как-то не задалось. И даже в институте я, сидя за партой, понимал, что, ну, как-то, наверное, не мое. Ну, образование нужно. Сто процентов. На тот момент я не понимал, что действительно буду зарабатывать танцами. Я думал, что, может быть, я буду зарабатывать э, образованием, хотя параллельно я уже зарабатывал танцами. Э, участвовал в институте, начиная с 17 лет я начал работать на площадках э, ночных клубов э, еще у себя в городе, вот, как танцор. Э, и этим самым зарабатывал какие-то себе деньги. Но не думал, что буду, уйду в тренерство, в преподавание, как бы не, не понимал, а потом, переехав в Москву, само по себе как-то так пошло, что-то пошло не так, и я почему-то оказался хореографом, почему? Значит, так надо было. Но ну, а вот есть это почему? Вот, например, есть какое-то понимание, какая-то формула. Вот почему, например, когда ребенок маленький, да, и родители пытаются его везде по всем кружкам провести, показать. А вот ты можешь этим заниматься, можешь этим. Но, как правило, дети, они редко что-то доводят до конца, да, они говорят: ну здесь надо напрягаться, здесь мне что-то не хочется, а тут у меня там, не знаю, живот заболел, и в итоге они ходят и бросают, ходят и бросают. Вот как бы в твоем понимании сейчас, вот тем более ты работаешь с детьми очень много, есть какой-то такой вот совет родителям, как вести ребенка к тому, чтобы он стал в какой-то вот своей сфере, не обязательно это могут быть там, может быть, экономика или танцы, вот как ему все-таки правильно, родителю, да, правильно пройти этот путь и не заставлять его заниматься тем, что он не хочет, но одновременно дать ему возможность вот этого вот выбора и, ну, немножко помочь, когда у него болит живот, может быть, где-то настоять нужно, или как? Вот как, как ты видишь вот этот вот на основе своего пути? Ну, смотрите, на своем опыте могу сказать, что я ленивый. Я жутко ленивый был в детстве. Да, мне ничего не хотелось. Естественно, мне интересно было либо сидеть дома, либо гулять на улице. Это вполне нормально для ребенка, который растет в 90-х. Да? Тогда не было там никаких гаджетов, ничего. И у меня мама сама по себе была хореограф, и есть хореограф. И, конечно же, она сказала, что мои дети будут танцевать. Так получилось, что брат мой танцевал до определенного времени, потом ушел в науку. А я, как бы получается, что... Ну, учитывая, что у брата было больше желания танцевать, но он раньше слился, а я, получается, что не, не без особого рвения. Я по поведению был худший, меня выставляли за дверь, меня выгоняли, потом дома были разборки сумасшедшие дома, но родители настаивали, что <къех> да, нужно этим заниматься. И благодаря, наверное, этому настойчивости родителям Наверное, я вот как-то пошел далее, и потом, когда уже начали работать мозги, и начало выявление потребностей выживании, то я понял, в чем я силен. Однозначно, я не силен в науке, но я силен в танцах. И как бы этому помогло. Сейчас что я могу сказать, что... Давление родителей в возрасте как минимум до, до 12 лет, оно имеет смысл. То, что я много встречаю, что вот наша Людочка, ну она не хочет, наша Анечка, ну вот у нее плохо себя чувствует, все, она останется дома. Да ну как так? Ну что за получается что ребенок управляет родителями но это по мне неправильно вы ну, родитель должен вести ребенка до там, чуть ли не до 18 лет все вышла замуж иди вот сейчас управляет тобой мужем Ну, это конечно я утрирую это все из-за ироне танцы сам по себе много факторов развивает это э, музыкальность ритмичность это координация что Сейчас э, часто встречаешь проблемность э, и с музыкой, и с координацией у детей, да и у взрослых, в принципе. А, ответственность, внимательность, э, также э, уверенность в себе. Вот как бы пять факторов, как минимум, которые сейчас я просто вспомню. Mm -hmm. И понимая, что э, это действительно развивает танцевальную гибкость э, Пластику, вот еще сверху накинул <laughs> Два варианта а, Популярность Правильно, когда мальчик красиво танцует? А, да, особенно мальчик, это вообще божественно да, да. да, Это мальчики всегда пользуются спросом во всех танцевальных направлениях а, Особенно где парные танцы, это вообще с мальчиками вся, вся, всегда беда да. А скажи, пожалуйста, если бы к этим качествам мы бы еще добавили владение английским языком? А это Что вообще бы было классно. Бы. Это вообще было классно. Да, владение английским языком – это большой плюс к твоим знаниям, к твоей уверенности, когда ты выходишь, к примеру, выходишь на танцпол, где собираются из любых стран э, приезжают танцоры. Это может быть соревнование батл, либо соревнования просто масштабные. И когда ты просто даже там, выражаешь свои эмоции, хочешь отдать э, респект э, своему, э, ну на тот момент да, там сопернику, коллеге то тебе надо как-то выразиться, и универсальный язык — это английский, и когда ты можешь э, что-то такое свободное сказать по-английски, когда тебе понимают, дают обратную связь, э, но ты также понимаешь, что он говорит, это, ну, естественно, круто. Когда ты сказал «О, куль!», cool! и потом, что он начинает говорить больше двух слов, а ты из этих двух слов знаешь только одно, и получается, ну, неловкая ситуация, поэтому... Конечно, если знать как минимум разговорный язык, английский, то это намного проще в, таких, в такой атмосфере находиться, даже выезжая за границу на соревнования. Конечно же, это огромный плюс. Если хореограф-постановщик, либо режиссер, он сам иностранец. Это прям сложнее намного, и тут... Ты без знания английского такой. Ну, чё там? Что он говорит? Придите, кто-нибудь есть переводчик? Нет? Незнание языка это был барьер. Большой барьер для меня. Пождай формулу успеха свою вот так, для родителей да, и детей. Вкладывайте своих детей максимально внимание, максимально им давайте свою любовь, свою э, заботу и направляйте в то, где вы хотите, чтобы он развивался. И тем более сейчас есть масса доступов для онлайн-обучения, также английского языка, также танцевальных направлений. Главное, вы не жалеете не о том, что не получилось. Как я для себя понял, выяснил, что... Лучше попробовать и пожалеть, что не получилось. Лучше либо пожалеть, что я не попробовал. Поэтому пробуйте. А для а, детей а, берите все то, что для вас дают родители. Потому что, конечно же, родители плохого вам не дадут, не пожелают. А, Пробуйте, не сидите в гаджетах, это все э, про, придет со временем. Сейчас э, э, вам нужно идти в социум, вам нужно понять, э, что вам интересно, и в дальнейшем достигать вершины, э, смотреть вперед, планировать... Э, на будущее, э, чего вы хотите, когда э, вырастите. Возможно, это все потом поменяется, конечно же. Да, и, может быть, вы действительно будете... Э, Научившись в онлайн-школе, к примеру, тому же английского языка, быть преподавателем, быть международным преподавателем. У нас сейчас дефицит во времени, родителям сложно возить детей, да они, в общем-то, устают, и это физически невозможно. Поэтому онлайн-обучение – это один из вариантов. Приходите в школу ILS, будем рады вам помочь, и ваши детки обязательно станут такими же звездами, успешными людьми. В любом направлении. А с вами Владиана Вилан и онлайн школа ILS, танцор и хореограф Павел Балтинков. Подписывайтесь на мой канал, соцсети под этим видео.